Потому что от того количества информации, которое ты готов пропустить через свой разум одномоментно, то есть в единицу времени, от того количества информации, которую ты способен взять для анализа, и зависит твой статус и принадлежность к определенной касте. И мы говорим с вами, что для касты воина возможность анализировать, то есть применять стратегические приемы, да, знать не только тактику, но и стратегию, это очень важно. Тактика этого недостаточно. Это солдафон. Ему турисазат вполне, вполне для жизни. А вот истинному воину, который отвечает за свои слова, который правильно принимает решения, и самое главное, несет ответственность за более слабых, для него этого недостаточно. Для него это недостаточно. И эффект воздействия руны Ансус, понятно, что это пока только так, гипербол. Но Твой разум должен найти применение в реальной жизни. Он должен иметь большой ум и не иметь возможности его приложить. Это говорит о том, что у тебя нет большого ума. Ну нет, тебе так только кажется, что он у тебя есть. И на самом деле, если ты его не прикладываешь, его нет. Потому что э, руны первой триады, первого Эта, они как раз нас и учат. Это силы, если они есть, Туриса захочет их вложить. Он вычленит вот это вот свое самое главное самое главное, да, и приложит к нему все силы, и силу земли, и силу огня, и феху, и урус. Они будут приложены к одной конкретной точке. И в этой точке нужно абсолютно четкое понимание, ансус, что это такое, уметь брать результат. А руна райда, это следствие работы ансус. То, в каком объеме размахивается твое сознание, должно иметь обязательно реальный след в этом, в этом мире. Оно должно иметь Реальный след в мире первого внимания это должно оставить после себя какой-то след. Вопрос на каком уровне? На уровне внутренней жизни смерти, то есть в рамках только твоей жизни, да, возможно, там, жизни твоих детей, это один размах, это один объем. Оставить свет на целые поколения ⁇ это другой объем. И оставить вслед самих принципов формирования законов и систем, это совершенно третий объем. И все зависит, конечно же, от размаха, если твое сознание вот здесь, вот внутри внутреннего круга, имеет свои возможности и применения, то это первый вариант, мы оставляем следы в мире первого внимания только в рамках своей собственной жизни и никак не больше. Наша деятельность не зависит, не влияет на жизнь других людей, совсем, а значит это не власть, это значит не управление. Это умение плыть по течению в лучшем случае, но никак не больше. Но если сознание размахивается на уровень второго плана, то тогда ты начинаешь уже влиять на принципы формирования человеческих обществ, то есть на эгрегориальную среду. Как минимум на формирование эгрегора своей семьи. Да? Я влияю на жизнь моих детей и судьба моих детей становится непосредственно связана с тем, чему я вас, дети мои, научил. И уж совсем прекрасно, когда дальше, когда размах происходит значительно. На этом уровне, конечно же, действуют очень высокие мыслители, очень высокие двигатели каких-то процессов, которые кардинально переворачивают жизнь целых поколений, целых эпох. Цивилизация начинает развиваться совсем по-другому, стремиться надо конечно же к последнему, человек должен всегда ставить перед собой очень высокие цели. Классическое название руны Райда это путь, дорога и колесо. Символизм рун, как мы с вами знаем, он не случайен и понять это мы можем конечно и буквально. Райда дорога, все, да. если мы занимались гадательными практиками, мы бы с вами на этом деле удовлетворились. Ну, дорогу на все выкинули в мантики, и дорога нам всем. Но поскольку мы занимаемся немантикой, а трансформацией своего сознания, вопрос мы должны рассматривать очень глубже. Поскольку Рона Райда выходит своей логикой из руны Ансус и показывает нам, какой реальный след ты можешь оставить, мы должны больше четко понимать, а какая категория этих следов вообще есть и как, как, как это связать. И вот здесь нам помогут древние наши оккультисты. Те наши предшественники, которые шли до нас, которые оставили перед собой очень весомый след, к которому мы сейчас отчасти идем. Был когда-то в XIX веке один такой выдающийся оккультист и те, кто занимался оккультными науками, наверняка хорошо знают его имя. А гражданское, социальное его имя звали его Жерар Анкос, француз. А в оккультике, в оккультных, в оккультных практиках у него было магическое имя Папюс. Именно под этим именем он и издавался. Я думаю, что те, которые изучают тему давно, хотя бы одну книжечку Папюса да, прочли. Но ни в коем случае не надо забывать о том, что Папюс был оккультистом и основывал свою, свою теорию, свои теоретические изыскания в основном на каполистической традиции, не потому что она более Сильна. А потому что в XIX веке кабалы не занимался только линией, гитарой не занимался только линией, мода такая была. Поэтому это, естественно, наложило отпечаток. Но при этом при всем он был одним из первых официальных оккультистов, которые печатались и публиковали свои труды, которые связали работу магии и человеческого сознания. Он был первый. Да? Таким образом, проложил рай, проложил русло и весьма приличная, потому что в дальнейшем и психологи пошли по этому руссу, и оккультисты и его последователи пошли по этому же русскому. Так вот, господин Анкос, он же Папюс, в своей книге дал нам такую метафору для размышления, а именно, он говорит, сознание человека похоже на карету, в которую запряжена лошадь. А этой полоской, каретой с лошадью управляет куча. Вот в человеческом сознании точно так же. Есть инертное начало, его физическое тело, его какие-то инертные начинания, его инертные устремления, рефлексы, например, которые есть суть карета, она никуда не движется без лошади. Лошадь суть двигающее начало. Она может подтянуть за собою карету, потому что сил у лошади достаточно много. А кучер суть начала разумная. Если кучера не будет, лошадь с кареты будет идти как хотят. Но если кучер берет празды управления Божьем в свои руки, то эта карета пойдет в том направлении, в котором необходимо. Таким образом кучер, как разумное начало, руководит телом, инертной массой и животным началом, выраженным в метафоре лошади. Когда мы с вами разбираем руну Райда, мы приблизимся к этой же самой аналогии, понимая, что она точно так же выводит нас на понимание принадлежности к различным кастам и, конечно же, рассказывает нам о том, что тот, кто управляет всем этим процессом, должен быть как минимум кучером, то есть у него должно быть развито разумное начало, а именно умение анализировать и собирать информацию, проявленную должно быть очень высоко. Ой, на аналозе, простите, должно быть очень высоко. Только в этом случае он будет кучером. Если оно не высоко, если оно не умеет разум анализировать информацию и брать информацию суда из мира идет йотутхейма или из первоосновой традиции, что суть одна, то он не может быть, разум не может находиться в позиции кучера, он будет либо карета, либо лошадь. Кучер. Он потому и кучу, что очень хорошо знают, от чего зависит его работа, от чего зависит его движение. Карету он сам сдвинуть не может, ему нужна прокладка, движущая сила в виде лошади. И соответственно он за этой лошадью будет ухаживать, за этой лошадью он будет заботиться, кормить, поить, чтобы она тащила инертную основу. А карета, полоская также нужна кучеру, потому что при ее наличии он может перевести большее количество ресурса с одной точки, другую. При этом лошади кучер по сути не нужен, она и так сама прокормится, да? поэтому кучер должен быть заинтересован, чтобы лошадь была зависимой. Карети не нужны они оба, потому что это инертное начало, да? она как стояла в углу, так и стоит и все будет очень хорошо. Вот. Другое дело, что она придется в негодность, если за ней не ухаживать, но это дело такое. Человек живет в одной из трех ипостасий. причем в течение жизни он обязан пройти как бы обе две, обе три, да? но в конечном итоге его сознание замирает на чем-то одном. Конечно же все три эти ипостаси, это три первичные касты, это земледельцы, купцы и воины. Причем сами понимаете, что воин должен каким-то образом быть связан с своей твоим движением с функцией кучер. При этом понимая, что кучер тоже человек подневольный -то на самом деле, он будет идти туда, куда надо, но при этом степень свободы у него над и управления только над двумя нежележащими достаточно очевидна. Райда покажет вам, исходя из того, как размахнулся, как далеко умеет размахиваться ваш ансус, как широко ваше сознание, он покажет вам, как, кто вы можете быть при таком ансусе, по договору между матерью и отцом. Вот такой огонь, вот такая реализация, вот такие следы, вот такое райда может быть. Больше ансус, можешь оставлять после себя вот такие следы. Еще больше можешь ансус, молодец, вот такие следы оставлять. Но тем не менее, райда сегодняшнего дня, оно какое-то определенное. Кто вы, карета. Лошадь или куча. Завтрашний день это покажет. И я очень надеюсь, вы будете честны, по крайней мере, с самим собой. Я не, не прошу вас описывать это в реале. Да? Мне вы можете пустить пыль в глаза, я отряхнусь и дальше пойду, у меня от вашей пыли нет никакого дела. Но пыль в глаза самому себе пускать не надо. Вы должны точно поставить себе диагноз. И тот след, который вы оставляете после себя сегодня, он напрямую зависит от тех суток, которые вы пережили сейчас, что вам показал ваш Ансус. Если вы были честны с собой, то соответственно и завтра вам все тоже будет понятно. А заодно ответите на простую задачку, простую загадку. С кучером разобрались, с кастой войны. А кто же дальше кто? Кто земледелец? купец какой касте имеет отношение лошадь а какой карет подумайте не, не спешите с ответом не спешите с ответом возможно завтра вы получите доста достаточные подсказки но это еще не все конечно же про райда райда включает силу силу двигаться и оставлять после себя след смотрим на Древой Грасиль и Руна райду. Руна райду видим, что это связка между двумя уже известными нам мирами, между миром закона Асгарном и миром Муспельхейма, первичного огня. Показывает эта связь нам, что только проявленный огонь, то есть феху уже проявленный, и сила огня, сила потенции огненной, которую своим сознанием ты можешь дотянуть вот сюда, до первоосновы порядка, до мира асгарта, будет предопределять, какое реальное феху ты получишь, реальное право, принадлежности какой-то касте, принадлежности какому-то сословию, иметь реальные права, которые не надо выцарапывать зубами, потому что они у тебя есть. Защищать их, да, драться за них, да. Но воровать, красть, отбирать у другого не надо, потому что они есть у вас изначально. Сила Земли, как вторая контролирующая система, она фиксирует ваше право, фиксирует вам разрешение проложить на ее теле определенный след. Потому что любое ваше начинание должно оставлять следы в мире первого внимания. Если это просто идея, кому она, никому она не нужна, то есть она не влияет на судьбы других людей, зачем нужна такая идея? Сколько было таких гениальных, идеологов, деятельность которых не нужна никому. Их действительно достаточно много, они пребывают в иллюзиях относительно собственной значимости. Поэтому все предыдущие руны, связанные во едином, единую цепочку, феху, как сила огня, как сила прав, которые ты тянешь своим сознанием из мира Муспельхейма, сила оплодотворяющая дает возможность зарождать чего-то новое, преобразуется у нас в райда, Совсем в другом качестве, как прикладной момент. У тебя есть потенция зарождать что-то новое, милости прошу, зарождай. Вот, пожалуйста, вот те руна Райда, зарождай на Райда. Оставляй после себя серьезное русло. И чем глубже будет это русло, тем больше потом потока силы туда войдет, то есть времени. Да, будет у нас специфические руны времени и руны потока. И вот если Райда есть, то, соответственно, и Право на жизнь и время будущих поколений у вас появляется весьма приличное. А если это только ваш след, то это только та лужа, которая в нем наберется до первого солнышка и очень быстро высыхает. Таким образом, Руна Райден показывает тот след, который вы будете оставлять. Право на след активирует в вашем сознании право на след. С одной стороны, это хорошо. А с другой, это, это, это, это все хорошо, это приятно, что она активирует, а с другой стороны она покажет, на какой конкретный свет вы сейчас имеете право. Умение двигаться в своем направлении, знание, куда тебе надо идти, то есть ансус как руна знания, позволяет тебе мгновенно собирать информацию в процессе дороги. Каждый человек оставляет после себя какие-то следы здесь. Иногда мы движемся по чужим следам. И это тоже допустимо, это тоже нормально, потому что мы не всегда являемся первопроходцами через целину. Например, какой-то кусок своей Своего райда мы можем протянуть действительно через целину, а потом наткнуться на, на уже проложенное русло, на уже какую-то дорогу и пройти какую-то часть своего пути по уже проложенному руслу, а потом сделать отворот и пойти дальше. Так простраивается своя собственная линия судьбы. Не обязательно от начала до конца переть в, по целине. Можно пользоваться другими ресурсами. Хорошо проявленная райда позволяет видеть, где русло действительно есть, а где всего лишь муляж иллюзий. Каким чужим каналом уже простроенным можно воспользоваться, чтобы сократить себе путь для цели, сократить себе путь для результата, а таким пользоваться не надо ни в коем случае. Но такое качество, умение видеть, истинное и ложное, дает, конечно же, унаансус. Если она есть то ваша деятельность по прокладыванию своего собственного русла и использованию чужих будет очень успешной. Но если ансус не показался, если ансус, видим, он ограничен, то и права на свой собственный след вы не имеете. Вы будете вынуждены идти по уже чужим проложенным руслам, не имея права проложить своего, потому что вашего огня не хватит, а земля вам такое право не даст, просто не даст. Он скажет, не хочу вот этот свет, потом долго его закапывать. Придёт. Это, скажем так, такая магическая метафора. С точки зрения психологии, с точки зрения вашего собственного, ваше собственной судьбы, это будет абсолютно синхронично, которое я вам уже описала относительно аллегории Анкоса. То ты есть карета ли, лошадь ли, И стараться, конечно, надо быть, если не. Как минимум кучером, а лучше тем, кого в этой карете перевозится. Потому что в отличие от кучера, лошади и телеги, кареты, у него есть выбор, садиться в эту карету или нет. Или так, пешком ходить, или в другую карету У него есть такое право выбора. не у кучера, ни у телеги, в смысле кареты, ни у лошади права такого нет. Каждый выполняет либо предназначение, либо обязательство. Русло, поток, который мы оставляем своим сознанием. Ну, вот, например, есть специальные денежные ставы там, на, на, на открытие денежного потока. Вот Руна Райда там присутствует в обязательном порядке всегда, показывая, что это русло постоянное, что по нему что-то потечет. А это значит, что он должен быть беспрерывно от пункта А в пункт Б, то есть умение оставлять после себя такой длинный пролонгированный след. Очень важно, очень важно этому научиться. Такая способность сознания, конечно, обеспечивает человека правами, безусловно, безо всякого сомнения. Да? Вот, насколько оно проявлено? Проявлено это право, право оставлять русло. Ведь если Сознание оставило после себя какой-то след, предыдущие поколения уже не смогут его игнорировать, верно? Не смогут. Они должны будут его учитывать, да? хотя бы в ландшафте элементарно, в архитектонике реальности, в которой они будут жить. Поэтому, конечно, это право, как собственно говоря и Ансус, и Райда, они пытаются деактивироваться с эгрегориальной системой в первую очередь. То есть эти первичные силы, первичные права деактивируются. Древый Игдрасит показывает нам, что и райдер, да, и Ансус тянут человека вот сюда к пониманию мира закона, к пониманию мира порядка. Если человек понимает и активирует у себя принципы порядка, он приобретает право на власть, реальное право на власть, которая не имеет права оспорено быть никакой эгрегориальной системой. Единственное, что он может сделать, это отдать это право добровольно, но само право. Да, оно многосоставное, оно состоит из Райда, из Ансуса, из Туриса и следующей руны, которую мы с вами освоим за То есть из четырех вот этих составляющих очень важно. Значит, мы говорим о том, что и Туриса, и Ансус, и Райда должны быть очень ярко проявлены, как минимум, они три. Не говоря уже во всех остальных, они должны быть проявлены, если человек идет по пути власти, если он пытается заработать это право, реальное право на власть. Конечно, в основном для прокладывания. Для этого надо иметь что называется добро, разрешение. Разрешение самой земли, она не против твоего следа в этом мире. И желание пройти этот путь должно быть очень велико. Сгущаясь, энергия земли собирается в эфирке, дает драйв делать, подрываться. Уже давно пора бежать, чего я сижу. Это ж мое дело. Это же мое дело, если я не успею сейчас, то его у меня точно кто-нибудь украдет, отберет, заберет, я останусь без своего пути. И вот эта вот сгущающаяся энергия входит в точку астрального тела. Энергия желания становится очень коммунизированной. То есть настолько сильной, вот это жгучее желание обычно имеет название истинного, то есть уже его ни с чем не перепутаешь. Как в детстве, знаете, хочу, видели, как дети вот. вот это вот такое вот жгучее желание относительно своего, но свое надо защитить, это очень важно. Ансус проявленный дает возможность это сделать, если он проявился, свое надо защищать. И защиту, конечно же, мы включаем в основном поверхним телам, потому что с поверхностным телам мы в основном мы коммуницируем с окружающим миром, по нижнему нет. Нижнее тело знает, оно принадлежит только хозяину. Только хозяину, еще раз, хозяину, ему энергии никому нельзя отдавать, потому что это царлист. А вот верхние тела, особенно будхиальное, оно нам не принадлежит. Мы систему ценностей и убеждений получаем, что называется, пакет на культуры, в которой мы живем, от в цивилизации, в которой мы живем. Событийный ряд делается не нами, событийный ряд делается эгрегориальной системой. Соответственно, и ментальное пространство, поле, ментальное картина мира, которую мы себе описываем, она так или иначе согласовывается и с нашим опытом, и с, теми, с тем событийным рядом, который мы имеем. Тот, кто знаком с семеричной структурой сознания, тот, кто слушал мои лекции и хорошо отработал первый и второй курс, прекрасно разбираются в этой теме. Сокрытая конфигурация верхних слоев Райда позволяет вам. Во-первых, не исключить эгрегориальное влияние. Ухял закрыт. Активируются только те ценности и убеждения, которые непосредственно вам нужны. Непосредственно, как в Туресазе, Только ваше и больше ничего. В качестве движения по жизни, каузальное тело, закрытый объем достаточно большой. Берет только ваш опыт. Только ваш. Чужой не берет. Внедренный не берет, невинзнный не берет, глупый, неактивный не берет, берет только ваш опыт И закрывает соответственно, его от внедрения, чужое, внедрения чужих, чужих потоков. Только ваша сила внутренняя. И, соответственно, ментал тоже закрыт. Никто не имеет права сунуться со своими советами, предложениями, рекомендациями формирования вашего собственного пути. Ваша собственная райда. Если ансус проявлен сильно, вы будете прокладывать свое русло. Если ансус проявлен пока, подчеркиваю, это важно, пока не ярко, значит вы будете учиться ходить по чужим уже проложенным маршрутам. И часть делать свой. У каждого в этой жизни свой путь. да, И никто не говорит, что всю жизнь мы должны ходить чужими тропами. В конечном итоге нам это может перестать нравиться. Где написано, что мы в рамках одной жизни не можем изменить свою судьбу, а нигде такое не написано. Где написано, что мы не можем изменить свою кассу принадлежность в рамках одной жизни, а нигде такое не написано, потому что можем. То есть по умолчанию не можем, а на самом деле можно. Значит, соответственно, изменяя все, все руны первого Эта, трансформируя их в себе, трансформируя их в себе, Изменяете и каждую последующую, свое, свой, свой эффект в этом мире, свое предназначение. Глупо и неверно. Ожидать, что это кто-то сделает за тебя. Знаете как? Прилетел добрый фей и отдаю тебя чем-нибудь, да, а ты Палец пальца за это дело не ударил. То труд, то, то, то время, то осознание самое главное, которое вы сейчас вкладываете в себя, это и самая высокая цена вопроса. Ваше время, ваш разум, ваше собственное личное открытие. Таким образом закрытая, почти закрытая, кроме со стороны земли система райда, это условия безопасности, чтобы ваш путь, ваше движение никто не вмешает. Райда следствие ансуза. Аансус следствие первой триады рун. Помните об этом, ничего никогда не происходит само. И если что-то не получается сейчас, например на Ансу, Зинарайда, это следствие того, что что-то не получалось на предыдущих рунах. Значит логика подсказывает, измени, что не получалось, переосознай, пройди этот путь еще раз, восстанови себе утраченные качества, все остальное тоже восстановится. Потому что руны идут степ бай-степ, как цепочка, как цепочка, как спираль ДНК. Одно на другое, одно на другое, одно на другое, Правильная закономерность. Если меняем одну закономерность, значит меняется и последующая закономерность Что нас интересует в этой руне? Событийный ряд, он будет, конечно, важен, но не настолько чтобы олицетворять нас, нам правильность или неправильность своего пути. Возможно зеркально, да, но не обязательно. А вот внутреннее состояние, куда двигаться, зачем двигаться, как глубоко ты должен вгрызться в эту реальность и какой след ты после себя. Не то, что хочешь, это, это абсолютная необходимость. Это настолько проявлено, что по-другому никак. Это даже не желание, это удивительное состояние по-другому невозможно. На какую сферу жизни оно будет распространяться? Сколько много народа включать своим вниманием? Куда оно должно привести людей? Не только вас, но, наверное, еще кого-то, если вы тропочку после себя, хотя бы тропочку протаптываете. Можно предположить, что по ней еще кто-нибудь пойдет. Да? Подумайте. Топ. Райда очень мощная руна. Если вы ее возьмете, если вы с ней соединитесь, и она станет вашей, то движение по жизни будет, поверьте, немножко другого качества. Может в том же направлении, но качество другое. А иногда кардинально меняются и направления. Помните, не всем дано прокладывать новые маршруты. Кому-то надо реанимировать старые, кому-то надо прокладывать связки между уже проложенными маршрутами, как находить аналогии между двумя, например, системами, да, между, как примирить там, иудаизм и христианство, как примирить иудеев и, и, и, и, и мусульманов. Да? Это вот как проложить связку между ними, сделать им мостик, я так понимаю, что с иудеями и мусульманами это не актуально, ясно, хорошо, ладно, отставить иудеев с мусульманами. Мужчину и женщину, родителей и ребенка, да? то есть это не вещи не параллельные друг к другу, которые не желают пересекаться, а для того, чтобы что-то Появилось в этой жизни новое, их надо пересечь, надо перед ними сделать святочку, связку. Да? Вот это вот умение дает как раз знание Руны Райда. Соединить по какому-то параметру, положить путь, по которому еще никто не ходил. Хотя бы вот столько, хотя бы вот так вот соединить две тропы и сказать, смотрите, люди, можно так, а можно и так. Символизм дороги очень древний, очень древний. Он есть практически во всех активных системах. Само собой понятно, что когда путешественник того, в той эпохи отправлялся в дорогу, много опасностей его подстерегало. Дороги были не проложены, не проявлены. Но вот одна интереснейшая легенда, которую также мы с вами касаемся, и скандинавская, и кельтская мифология, да, вот она имеет отношение к ирландской мифологии, Рассказано о том, как на острове Ирландии появились дороги, то есть раньше дорог не было. И люди, когда пересекая из одного пункта в другой ходили, это всегда было ну, цельное событие, одино в одиночку не ходили. А... И вот как-то обратились люди к Матери-Земле с просьбой, дай нам пути, дай пути, по которым мы будем иметь право ходить, и нам там будет безопасно. Она сказала, я дам вам пути, я вам их сама дам, не надо ничего строить, я все вам сама дам. И дороги Тары, основные дороги, пять дорог появились а, в одну ночь. Вышли все жители этого острова и люди, и не люди, и в одну ночь они построили эти дороги. В основном не люди, Сиды строили. Тем, эта легенда рассказывает, у человека в этом Мире на самом деле свободы изначально не очень много. Тот, кто его и это понимает, тот избежит огромного количества ошибок, основанных на иллюзиях. Дороги это как договор между человеком и землей, где они будут ходить. Не надо нарушать границы дороги, не надо. Древнейший символизм. Да, вот это, дорога это право человека перемещаться, дорога это его территория. И на этой территории есть контролирующие, наблюдающие, боги-дороги, духи-дороги, которые решают, кому, как, в каком направлении ходить. И, конечно же, они являются основополагающими посредниками между человеком и землей, когда человек хочет проложить новый путь, проложить новое русло. Вот с нашим райда, который мы подгружаем в свое сознание, это приблизительно так, он должен быть согласован с землей. Она либо дает русло, уже проложенное старшими богами человеку, либо говорит, хорошо, верзай, прокладывай свой путь. Но, пожалуйста, давайте соблюдать правила. Если размах твоего сознания невелик, то путь, который ты проложишь, будет ну, не то чтобы неинтересен, а опасен. Ты же не можешь знать все, ты не знаешь, как прокладывать дороги, как их укреплять. Какие правила на движении дороги, не знаешь, да? а пока не знаешь, я тебе их буду давать. Как только узнаешь, пробуй, но сначала узнай, поэтому от размаха ансуса зависит очень много, тот след, который ты за собой оставишь, куда он приведет людей, может он приведет их в болото, а перед тобой уже вот такой тракт, может он проведет непроходимые горы, а ты уже проложил серьезную дорогу. Не вводи людей в заблуждение, оно должна привести их куда-то а это значит, ты должен знать, куда ты тянешь свой путь. Знание предопределяет возможности райда, знание. Поэтому райда, которая у вас проявится, это будет как бы иллюстрация, иллюстрация того уровня знаний, того уровня возможностей, которые у вас сейчас изначально есть. Опять же, выразится это в той самой папюсовской шикарной аналогии с лошадью, каретой и кучером. Узнаете это и вы поймете, какого рода русло сейчас, на настоящий момент, вы имеете право прокладывать, а заодно и поймете, насколько ваше желание соответствует вашими возможностями, будет что исправлять, будет что изменять.